Пела Вика в крепких лапах, чуть отведя в сторонку нос, ведь это никакой не папа и никакой не Дед Мороз. Ей очень нравилась игрушка и нужно было потерпеть, и даже песню про зверушку она была готова спеть. Терпел Вадим, терпел Сережа, и Стасик маленький терпел, и остальные дети тоже терпели этот беспредел. Большой, не очень трезвый дядя С ненастоящей бородой Поверх усов и грива глядя Сидел под елкой со звездой А перед ним лежал заветный Забитый доверху мешок Прием избитый и запретный Игрушка только за стишок Никто не задавал вопросов Ведь даже мелкий Стасик знал Что этот дядя с красным носом Игрушек тех не покупал Что мама с папой их купили Исполнив письменный заказ Но проходимцу положили в его мешок Как в прошлый раз То песня, то стихотворение Чтоб свой забрать по праву дар Где край у детского терпения Когда закончится кошмар За что ребятам эти муки А распустившийся колосс Свои протягивает руки Хватает за уши за нос И терпит Вика и Сережа И Стасик маленький и Влад И остальные дети тоже Они забрать свое хотят Свою игрушку, куклу, книжку, конструктор, мишку, паровоз Мечтают бедные детишки Схватить и убежать в припрыжку Забыв кряхтеть и одышку того, кто все это принес.